Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Андрей Щетников и наш сегодняшний разговор пойдет о трении качения. Ну и конечно о связанных с ним изобретениях человечества, таких как катки, колесо и шарикоподшипник. Когда-то очень давно, когда ни колесо, ни катки еще не были изобретены, люди перемещали тяжелые грузы волоком. И это было делать весьма тяжело даже на ровной дороге, из-за существенного трения скольжения. Но потом какой-то умный человек понял, что под волокушу можно подложить катки и катать ее на этих катках. И теперь перемещать грузы таким способом стало гораздо легче. Ну, Правда, при этом надо было подкладывать под волокушу все время новые катки, чтобы она двигалась. Ну, а следующее великое изобретение, это, конечно, было колесо, которое уже на оси закреплено на перемещаемой телеге. Двигать так груз гораздо легче. Ну, правда, у этой моей тележки оси колес сами вставлены не в подшипники, а просто в отверстия, и поэтому... В этих точках оси испытывают трение скольжения, а не трение качения. Ну, а настоящее трение качения мы будем наблюдать, если возьмем какое-нибудь колесо и катнем его. И, пройдя некоторое расстояние, оно потеряет свою энергию и остановится. Правда, пока что неизвестно, остановилось ли оно из-за того, что на него действовало трение качения или к этому добавилась необходимость подниматься в горку, пусть даже очень с небольшим наклоном. Ну и в самом деле мы обнаружим, что здесь есть наклон, положив шарик, отпустив его, и он покатится в противоположную сторону. Так что здесь мы действительно сталкиваемся с трудностями измерения трения качения. Когда мы измеряли силу трения скольжения, первый способ был прямой присоединить волокуше динамометр, тянуть ее вот так и смотреть, что показывает динамометр. И он у меня сейчас показывает силу трения в 3 ньютона. Но если я это хозяйство переверну и поставлю на колеса, то такое измерение становится уже неудобным, потому что система все время поддергивается. И определить точное значение силы трения качения у меня не получается. Но у нас был и второй способ. Мы клали тело на наклоняемую плоскость, и эту наклонную плоскость мы дальше приподнимали, увеличивая угол до тех пор, пока тело не начинало скатываться, и отсюда находили силу трения. Ну и, наверное, если я поставлю свою тележку на наклонную плоскость и начну ее приподнимать, то можно будет таким образом установить, каков был угол наклона, при котором она начала скатываться. Но когда дело доходит до колеса, который начинает скатываться при очень небольших углах наклона, то трудности состоят в том, что я не знаю, какова у меня истинная горизонталь и какой угол составляет наклонная плоскость. С этой горизонталью тем более если речь заходит о скатывании шарика, который начинает скатываться с наклонной плоскости при очень-очень небольших углах. Поэтому нам нужно придумывать более изощренный эксперимент. И мы решили замерить силу трения качения, которая действует на вот этот стальной шарик, когда он катится по алюминиевому швеллеру. А для этого нам надо было... Расположить сам Швеллер настолько горизонтально, насколько это возможно. И мы это делали, подкладывая под один его конец игральные карты, а также под конец тоненькие листочки бумаги. Толщина листочка составляет одну десятую миллиметра, и каждый такой листочек, подложенный под нашу установку, изменяет уклон на одну десятитысячную. А чтобы убедиться в том, что швеллер расположен горизонтально, мы измеряли ускорение, с которым он катится, как в одну. Ну и вот мы видим, что он замедляется, замедляется, замедляется, замедляется. Слишком быстро его толкнул. Уехал бы дальше. И в другую сторону. Ну и опять, по-моему, толкнул слишком быстро. Надо было очень аккуратно толкать. Но, ну, тем не менее, он катится все медленнее и медленнее. А в основном эксперименте мы катали его быстрее. Но при этом измеряли ускорение, с которым он движется. Ну, точнее, как это, отрицательное ускорение, да, его замедление. И добивались того, чтобы эти ускорения как в одну, так и в другую сторону оказались одинаковыми. Ну и давайте посмотрим на наши результаты. И вот мы толкнули шарик. Его начальная скорость составляла 9 см в секунду. Мы видим, что он движется практически с постоянным ускорением и оно составляет 0,24 см в секунду за секунду. А теперь мы толкаем шарик в обратную сторону. Начальная скорость больше, а ускорение при этом практически то же самое. И вот мы катнули шарик несколько раз, как в одну, так и в другую сторону. И из этих испытаний получили, что ускорение, с которым замедляется шарик, составляет 0,25 сантиметра в секунду за секунду плюс-минус 0,05, то есть 20%. Весьма неплохой результат. И это ускорение, как мы видим, составляет одну четырехтысячную от ускорения свободного падения. Значит и сила трения качения, которая действует на шарик, составляет одну четырехтысячную от веса шарика. Но еще можно сказать так. Если бы я катнул этот шарик со скоростью 1 метр в секунду по ровной горизонтальной рельсе, то он проехал бы... 200 метров за 400 секунд, прежде чем остановился. Эксперимент мы провели, а теперь давайте займемся теорией. И она здесь будет довольно-таки жестокой и отчасти даже ошеломительной. И начнем мы с рассмотрения сферического коня в вакууме. То есть абсолютно жесткого колеса, которое катится по абсолютно жесткой дороге. Ну, тогда колесо соприкасается с дорогой в точке. И в этой точке давление будет бесконечным. Ну, допустим, что бесконечное давление в модели все-таки возможно. Но давайте расставим силы, которые действуют на это колесо. Это сила тяжести и сила реакции опоры. Они равны друг другу при лечении, направлены вдоль одной прямой. И если мы хотим, чтобы здесь еще была сила трения, качения, нам надо приложить ее к точке касания внизу, горизонтально. И эта картинка вызывает сразу же ряд противоречий. Противоречие первое. Ну, конечно, такая сила тормозит колесо, но обратите внимание, что она заставляет его раскручиваться в том направлении, в котором уже вращалась все быстрее и быстрее. И ясно, что это невозможно. И это противоречие первое. Противоречие второе. Допустим, что эта сила в самом деле тормозит колесо. Ну и тогда энергия колеса должна уменьшаться. Но как может... Уменьшать энергию сила, которая приложена к нижней, к неподвижной точке колеса, к его мгновенному центру вращения. Ведь такая сила не совершает работы. Возникает еще одно противоречие. И тем самым в такого рода модели сила трения, качения появиться в принципе не может. И все это означает, что для появления силы трения, качения колесо должно соприкасаться с дорогой. Не в точке, но по некоторому пятну. Пойдем дальше. Допустим, что колесо и дорога являются абсолютно упругими. Но при деформации абсолютно упругих тел потери энергии не происходит. А трение качения должно приводить к потере энергии. И поэтому такая модель снова является все еще недостаточной. И нам нужно включать в нее какие-то механизмы потери энергии. Будь то неупругая пластическая деформация или гистерезис, или прилипание, по-научному говоря, адгезия, какой-то из этих источников, а, или проскальзывание, и какой-то из, из этих источников обязательно должен работать. А возможно, что работают все они вместе. И теперь мы можем усовершенствовать нашу модель. Вот здесь снова изображено колесо, сила тяжести, приложенная к э, центру масс колеса, Сила трения, приложенная к нижней точке колеса, и она направлена против движения колеса. И хотя она его тормозит, но при этом она ускоряет его вращение. И чтобы справиться с этим противоречием, мы должны взять и реакцию опоры приложить не под силой тяжести, но сдвинуть ее вперед, так чтобы она вращала колесо в другую сторону. И вот это, а мы можем это сделать, потому что у нас снизу теперь имеется некоторое пятнышко, по которому распределены, конечно, силы реакции, но мы рисуем равнодействующую. И вот этот вынос реакции опоры по отношению к центру колеса мы обозначим буквочкой дельта. И теперь мы запишем уравнение движения для этого колеса. Ну, начнем мы, конечно, с того, что реакция опоры n равна mg. Теперь э, уравнение движения по горизонтальной оси, второй закон Ньютона. Значит, у нас тормозящая сила трения равна, соответственно, массе колеса на то ускорение, которое она испытывает. Теперь надо ну, для вращения записать. У меня. По часовой стрелке вращает сила n с плечом «Дельта». Против часовой стрелки вращает сила f-трения с плечом r. И этот момент сил, он вызывает вращательное ускорение. Значит, здесь надо написать момент инерции колеса относительно его центра умножить на угловое ускорение. И еще мы должны добавить сюда связь линейного ускорения А и углового ускорения ε. И она выглядит так. А равняется ε умножить на радиус колеса. И теперь, если мы все эти соотношения сведем вместе и выразим отсюда силу трения, у нас получится вот такое выражение. Сила трения качения равняется весу колеса МЖ. Дальше у нас стоит вот такой фактор отношение малой выноски дельта к радиусу колеса Р. Ну и еще здесь у нас есть такой множитель. Единица на единица плюс момент инерции колеса делить на МР квадрат. Значит это у нас безразмерная величина, которая не превышает единицу. Ну и, соответственно, здесь есть множитель, который э, несколько меньше единицы. И если не обращать внимания на последний геометрический множитель, эту формулу можно переписать в таком виде. Сила трения так относится к весу катящегося тела, как выноска дельта, реакция опоры по отношению к центру масс, относится к Радиус этого тела. И теперь мы можем вернуться к нашему эксперименту с котящимся шариком. Мы знаем, что сила трения в этом опыте была в 4000 раз меньше веса шарика. Но это означает, что дельта в 4000 раз меньше, чем радиус. Радиус здесь 16 миллиметров, а следовательно выноска дельта составляет Порядка 4 микрон. Но ну, на самом деле, если к этому множителю вернуться, к геометрическому, который мы отбросили, получится 5 микрон. И эти 5 микрон мы косвенным образом измерили в нашем эксперименте. А еще здесь надо сделать комментарий и сказать, что приложенная в точке реакция опоры, которую я только что рисовал, конечно, является равнодействующей всех вертикальных компонент сил взаимодействия колеса с землей, как у меня вот здесь нарисовано красными стрелками. А э, сила трения качения является равнодействующей всех горизонтальных компонент соответствующих сил, но я их вот тут нарисовал синими стрелочками. И еще, мы ведь говорили про потери энергии, а эти потери энергии возникают в силу того, что действующие здесь силы они приложены не к неподвижным точкам, а все эти как бы, поверхность соприкосновения колеса и дороги, ну там в зависимости от того, что мягче, что жестче, она шевелится и эти силы совершают работу ну, на этих очень- очень небольших расстояниях. А еще я очень хочу обратить ваше внимание на то, что до сих пор у нас шла речь, о так называемом «чистом трении качения», которое осуществляется, когда катящееся тело движется само по себе и к нему не приложены какие-то внешние подталкивающие его силы или раскручивающие моменты сил. И эта ситуация, конечно, отличается от другой, и не надо их путать. А другая ситуация – это движение автомобиля, когда колесам автомобиля со стороны трансмиссии приложены вращающие моменты. Поэтому колеса упираются в землю и толкают ее назад. Ну а земля, соответственно, толкает колеса а через колеса и автомобиль вперед. И вот такая сила, приложенная к колесу автомобиля со стороны земли и толкающая его вперед, но ее лучше называть не силой трения-качения, а силой сцепления колес с землей. И эти ситуации нужно различать, не позволять себе путать одну с другой. В ролике о трении и качения, конечно, надо упомянуть и о шарикоподшипниках, но вы все знаете, как они устроены, поэтому я не буду о них долго распространяться. Особенно приятно иметь дело с подшипниками высокого качества. Вот в этой тележке такие подшипники в колесах стоят и я ставлю ее на стол, отпускаю, и она катится под уклон. Трение качения в колесах и подшипниках оказалось таким малым, что тележка этот уклон почувствовала. А теперь настало время нашего заключительного вопроса, и я сразу предупреждаю, что он будет непростым. Над ним требуется подумать. Вот здесь у меня установлены два колеса на подшипниках, и если я крутну их... Они будут так вращаться довольно долго. Но я их остановлю, отключу струбцину и прижму одно колесо к другому. Вот если я крутну колеса теперь, они остановятся заметно быстрее. А теперь сам вопрос. Смотрите, из-за чего остановились колеса? Ведь здесь не может быть никакой силы трения. Если бы правое колесо останавливалось левым из-за силы трения, то тогда левое колесо разгонялось бы правым по третьему закону Ньютона. А колеса вращаются с одинаковой угловой частотой. Ну и понятно, что такого быть не может. Но тем не менее мы видели, что колеса остановились. Какая же сила их остановила? Ваши соображения на этот счет пишите в комментарии к этому ролику на YouTube.